Всем привет! Сегодня буду готовить бисквит без яиц. Для этого мне понадобится 210 грамм муки, 210 грамм кефира любой жирности, 150 грамм сахара, можно добавить еще ванилин, ванильный экстракт, ванильный сахар, растительное масло 100 грамм и чайная ложка соды. Смешиваю сахар, кефир, растительное масло и муку. Просеиваю вместе с содой. Все перемешиваю силиконовой лопаткой. Вот такое гладкое, однородное тесто получается. Духовка у меня уже разогрета примерно до 180 градусов. Я взяла форму 18 сантиметров и выкладываю сюда тесто. И отправляю выпекаться примерно 30-40 минут. Бисквит у меня выпекался 40 минут, плюс я отставляла его при открытой дверце минут на 5. Вот я его достала, форма немного уже остывшая и можно доставать. Вот такой получается бисквит. Здесь 5 сантиметров в высоту. Он не опал. Все отлично держит форму. Мягкий, влажный и очень вкусный. Его можно просто кушать как пирожок. Либо завернуть в пищевую пленку, дать отдохнуть в холодильнике примерно 6-8 часов. Дальше нарезать и собирать торт. Здесь можно его разрезать на 3 коржа. У меня диаметр 18 сантиметров. Для полноценного торта подойдет 2 порции. То есть 6 коржей без яиц. Кому рецепт понравился, был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы быть в курсе событий. Всего вам самого доброго! Пока-пока!